Закон седьмой, это закон ментальной эквивалентности. Закон ментальной эквивалентности также называется законом ума и может рассматриваться как новая формулировка предшествующих законов. По сути он гласит, что мысли материализуются, с помощью живого воображения и повторов ваши мысли, заряженные эмоциями, становятся реальностью. Во благо или во зло, но почти все, что присутствует в вашей жизни, создано вашими мыслями. Иначе это можно сказать так, мысли – это материальные объекты. Они рождаются и начинают жить своей жизнью. Сначала вы – их хозяин, а затем они начинают распоряжаться вами. Вы почти всегда поступаете таким образом, который сообразуется с вашими мыслями. Наконец вы начинаете превращаться в то, о чем думаете. Изменив свое мышление, вы меняете и свою жизнь. Все происходящее в вашей жизни появляется на свет в форме мысли. Именно поэтому глубина мысли отличает всех. Кто добивается успеха, став умелым мыслителем, вы начинаете пользоваться умственным потенциалом таким образом, который отвечает вашим интересам. Итог всех семи законов. Начиная мыслить позитивно и уверенно обо всех аспектах своей жизни. Вы берете под контроль все происходящее с вами. Вы приводите свою жизнь в гармонию с причиной и следствием. Вы сеете положительные причины и пожинаете положительные следствия. Вы начинаете сильнее верить в себя и свои способности. Вы ожидаете больше позитивных результатов. Вы привлекаете позитивных людей и ситуации, и скоро ваша внешняя жизнь приходит в соответствие с внутренним миром конструктивного мышления. Все эти трансформации начинаются с ваших мыслей. Измените свое мышление, и вы обязательно измените свою жизнь. Главное, что нужно сделать. Это изменить ментальный эквивалент того, что вам хочется испытать в реальном мире, а из этого вытекает все остальное. Вы начали трансформирующие упражнения в рисовании ментального шедевра определяющего ваши идеальные цели и устремления в каждой из важнейших областей вашей жизни. А теперь вооружитесь перечисленными ментальными законами и потратьте некоторое время на размышление о тех привычных режимах мышления, которые создали вашу теперешнюю жизнь. Первое – это ваши взаимоотношения что в ваших подходах, убеждениях, ожиданиях и поведении создает проблемы в отношениях с другими людьми. Второе, ваше здоровье. Каковы ваши идеи и убеждения по поводу собственного веса, физической формы, внешнего вида, диеты, отдыха? Как все это помогает или препятствует вам? Третье, это ваша карьера. Как ваши мысли влияют на занимаемую должность, личный прогресс, качество выполняемой работы и получаемое удовлетворение. Четвертое, ваш уровень финансовых достижений, что бы вы хотели улучшить. Каковы ваши убеждения и ожидания, касающиеся вашего материального благополучия? Сколько бы вы хотели зарабатывать и почему? Пятое, качество внутреннего мира, мыслей, мира в душе и счастья. Какие убеждения, подходы и ожидания формируют ваш сегодняшний мир? Что из этого нуждается в переменах? Если вы честны сами перед собой, то обнаружите, что сами ограничиваете свое мышление в каких-то областях. И это вполне нормально. Честно признав факты, вы сможете двигаться от этой отправной точки к скорому самосовершенствованию. Если вам понравилось данное видео, то обязательно подпишитесь, поставьте лайк и поделитесь с друзьями. А если не понравилось, то все же сделайте все ранее перечисленное. Всем удачи и успехов во всех аспектах жизни. Всем пока.